Когда вы преодолели боль и преодолели страх, два таких вот, скажем так, ограничителя в этой практике, таких стража, да, назовем стража в этой практике. Следующее, то, что начинается, это работа с энергетикой. И сегодня мы будем учиться с ней работать более глубоко. Если же практик Пропустил энергию по всем центрам и больше ничего не делает, вот он и достигнет этого так называемого плато. Потому что после э, про, э, скажем так, проработки всех энергетических центров ваша задача уже создать намерение, с чем вы будете работать. То есть ваш запрос. То есть, первый запрос он универсальный. Вы Преодолеваете страх-боль. Второй запрос, он универсален. Вы работаете с энергией. Третий запрос это уже индивидуально. То есть что вы хотите еще получить? Если запроса нету, динамик никакой не будет. У вас будет следующее, по-моему, занятие посвящено психологической травме. Что это такое, как она возникает и как можно при помощи досочек с ними работать. Все очень просто на самом деле, если так забегая вперед. Травма формируется... В определенном состоянии психологи называют это состояние сугестивным, то есть состояние, когда вы легко внушаемы. А в детстве мы вообще все легко внушаемы до формирования личности. И поэтому нам легко внушают всякие ограничения, всякие там блоки и всякие, скажем так, травмы. Войдя в состояние похожее ну, скажем так, есть, вы слышали, наверное, там, альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм, да? Если говорить таким языком физиологическим, если говорить языком э -э, духовным, да, или там, эзотерическим, то есть состояние, в котором вы имеете доступ к вашему мировоззрению. Это состояние такое медитативное. И в нем можно легко поменять свое отношение. Ну, например, там, там, в шесть лет папа не купил мне машинку. И я вот хожу с, с этой болью, с этой, с этой обидой на него. Там, там свои там 38 лет хожу, и вот и все, никак обижаюсь, смотрю на него, помнишь, там шесть лет. Вот я становлюсь на гвозди, я решил, что пора бы как-то мне уже отпустить эту фигню. Там, преодолел боль, страх, продышался, вспоминаю ситуацию. И уже в состоянии медитативном смотрю на нее меняю свое отношение. Если это произошло, боли не будет. Будет состояние такого облегчения, как будто фух. Как понять, не больно, много энергии и.. Вы находитесь в состоянии такой ясности и осознанности. То есть вот это, по сути, то состояние, которое благодаря досочкам можно достичь быстро. Так надо, например, медитировать целый час. так вы встали, постояли там 10-15 минут, и вы уже фу, вошли в него.